Борщ по одеске. Сколько хозяек, столько и борщей. С этой истиной не поспоришь. А в Одессе, как и везде, каждая женщина будет тебе доказывать, что ее борщ самый одесский из всех одесских. Лично я училась готовить борщ у тети Бетти, кулинарной богини нашей коммуналки. Именно от нее я узнала, чем отличается борщ по-одесски от борщей других регионов. Так вот, приведу ее рецепт полностью, используя ее же лексику. Деточка, как она называла всех, кто был моложе 50. -ти. Если вы хотите сварить чисто детский борщ, то не надо экономить. Это не подарок соседу на день рождения. Здесь можно и выложиться, идите на привоз и выберите самую лучшую говядину. Она должна пахнуть молоком. Не стесняйтесь, ходите и нюхайте. А если кто-нибудь вам что-то скажет, ноль внимания и фунт презрения. Ведите себя, как английская королева. Хотя эта дамочка вряд ли знает, как делать борщ. Когда вы нашли то, что надо, Берите не меньше килограмма. Вот остановился вот. ваш взгляд на красивом куске, и он вам подмигивает и поет, забирайте целиком. И так целиком и варите. Надеюсь, ваша мама научила вас, как надо вымачивать и отваривать мясо. Варите борщ в большой кастрюлке. Так на 5-6 литров. Чтобы дня на два для всей семьи и случайных гостей. Водички на половину емкости и варим бульончик на маленьком огне 2 часа. Выньте мяско, порежьте на кусочки и обратно у бульончик. Нарежем капусточку. Я беру большую головку. Люблю густой борщ, чтобы ложка стояла. Это же хорошо, когда стоит. Покрашу пять средних картошечек, так на восьмушки. Все в кастрюлку. На сковородочке, растопив кусочек сала, жарю лучок. Когда он слегка подрумянится, положу морковочку. Только берите яркую, такую оранжевую-оранжевую, как верблюд в детской песенке. Ее на крупной терке и все жарим, и все в бульончик. Большой бурак, так называли свеклу в Одессе. Тоже на крупной терке тоже жарим на сале до рубинового цвета. И добавим прямо в сковородку ложку лимонного сока, в крайнем случае уксуса, и еще три ложки томатной пасты. Не забудьте полукольцами болгарский перчик, мелко нарезать петрушечку, укропчик и сельдерей. Все это заправить солью, черным молотым перцем. И то, что сделает борщ истинно одесским. Столовая с горкой ложка сахару. Наш борщ должен быть сладким. Теперь пусть постоит без огня минут двадцать. Можно кушать. Только надо положить в тарелку ложку хорошей сметаны. Такой, что и вилкой брать можно. Отрезать горбушечку хлеба. Обмакнуть в соль зубчик чеснока. Хорошенько ее натереть. Приятного аппетита! Пока тетя Бетя проводила мастер-класс, на кухню раз в пять заглядывала мадам Зусман, с которой у нее были контры. И вот когда тетя Бетя до половины высунулась в раскрытое окно, чтобы позвать со двора внуков, подлая Зусманша совершенно неожиданно для всех всыпала в этот замечательный борщ целую пачку канцелярских кнопок. «Боже мой, что тут было?» По кухне летали маты волосы. И как вы думаете, борщ пропал? Не тот случай. Семья тети Бетти ела его три дня с большой осторожностью, выбирая канцелярские принадлежности. А через неделю все 150 штук, как гласила упаковка, были возвращены из Усманши в гречневую кашу. Вопрос. Назовите еще парочку чисто одесских блюд. Если вам нравятся эти рассказы, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки и еще ждем ваших комментариев.